Мы в эфире, всем доброе утро, просыпайтесь, начинаем астрологический прогноз. 15 минут, говорим про завтрашний день, про сегодняшний, смотрите, вчера. И мы сегодня говорим про 11 июля, говорим про 4 параметры, лунные сутки, день недели, немножечко прям затрагиваем. И основное, что мы говорим, это Накшатра, у нас мини-курс по Накшатрам в итоге. Мы говорим о Джьотиш, сидерический зодиак Нира это зодиак, который соответствует точно положению небесных тел на небе и задачам души в глобальном аспекте. Да? То есть это не западная астрология, сразу говорю, поэтому разница есть в расчетах. И я делаю акценты, мои отличия в аналитике, обучении астрологии джотиш в том, что планеты не влияют на нас, а отражают наше природное устройство. Как у нас мозг устроен, какие у нас паттерны мышления, у меня научный нейроджотиш. И второе отличие. Любое положение мы можем развернуть в плюс. Просто нужно знать как. Очень, третье. Очень важно расставить приоритеты. То есть я вам быстро говорю, что мы будем сейчас делать. Вот. И ловим шахте дня. Если у вас проявлена в сегодня мы говорим о джиэштхе, очень непростая точка пространства, сознания, времени. Если она у вас проявлена, она с одной стороны непростая, а с другой стороны невероятно мощная. Пишите. У меня планета в такой-то, вернее, такая-то планета в джиэштхе. Если у вас Лагнер в джиэштхе, это тоже у вас касается, но ну, больше по пространственной точке. Если у вас нет планет, не проявленная эта Накшатра, вы можете ее ловить в течение дня. Она у нас будет, еще раз повторяюсь, 11 июля с 5 часов утра. 11 июля, с 5 часов утра, мы можем ловить эту шахти, сейчас мы будем о ней говорить, и направлять свои действия в эту сторону, синхронизируясь с пространством, и, соответственно, мы будем тогда более эффективными, начинаем, коротко, значит, у нас завтра понедельник, завтра 11 июля, понедельник, день луны, проявляем свою женскую постать, все эмоции свои структурируем. 11 июля у нас 13 лунные сутки с 9 часов по Москве. На этом не останавливаемся. Такой нейтральный день, можно сказать, еще не сложный. Сложный будет Вообще, в целом, очень сложный будет вторник. Опять же, сложный условно, в кавычках, если вы не знаете, что это такое, как это развернуть, в плюс, если у вас нет знаний. На самом деле, знания решают все или не знания. Если вы знаете, то вы можете использовать ресурс вообще любой ситуации любого вообще любого параметра который есть в этой вселенной в этом пространстве в этой матрице так и мы сегодня говорим о джештхе луна у нас в падении вот об этом я хочу сегодня поговорить в принципе все уже началось вчера да? Да, вчера, кстати, <смех> очень интересная вчера была энергия, и мы, кстати, на футбол ходили, <смех> так как мы находимся в Питере, я впервые была на футболе, очень было интересно посмотреть на эту энергию, мы еще очень близко сидели к полю, это вот энергия вчера же у нас была Ануратха, подождите, нет, Ануратха сегодня вчера Вишакха была, да, и вот эта вишаха, это же победа, я все размышляла так, в какую сторону будет энергия победы, так как две команды, и мы сидели прямо, как бы, оказывается, там два разных сектора, есть сектор, значит, болельщиков этой команды, этой команды, и а мы прям посерединке, на пятом ряду, очень близко к полю, очень крутые места были, вообще супер, прям за один день взяли, так решили спонтанно посетить, раз мы уже. вообще у нас все тут спонтанно происходит, вот, кстати, кто не видел видео, мне очень подарила, смотрите какие цветы невероятной красоты ученицы из ижевска с доставкой в питере очень необычно вообще необычные дни идут и надо эту необычность понимать верно в ресурсность ну, ваша жизнь будет вам говорить о том, понимаете вы это или нет. Вы это поймете. Вот. И знаете, что когда я э, только пришла, я увидела, как ведут себя, так сказать, болельщики э, Зенита. Все, наверное, знают, да, Зенит выиграл 4 0 Ну, может, и не все знают, но не суть. Было очень интересно наблюдать вот за этой энергией победы. Шаг, это же связь с победой, я вчера об этом рассказывала, не Нет, позавчера, получается. Вот. Или вчера, неважно. И... Когда я увидела, как они себя ведут, они прям били в барабаны, я была удивлена, но ну, я это все как бы никогда не видела, не, не изучала, может, они всегда так себя ведут, но они так заряжали, мне на них было интересно даже иногда, чем на само поле, вот, очень интересное впечатление, конечно, особенно вот этот 4-0, это победа, прям вот четырежды подтвержденная, прям, знаете, не с какой-то там далекой точки, а прям вот впереди, очень интересно было, очень, ну, вот, вот этот настрой, который был у болельщиков э, «Зенита», он прям так отличался на самом деле, ну, может быть, и сам город, так как это город, как бы, их, да, все, может быть, наложилось в том числе, но у меня интересные новые мысли были по всем этим Поводом. И вот этот ритм, который они задавали, они в барабаны били даже, это было очень интересно и действительно влияло на все. В общем, энергетика была интересная, и вот эта победа, она была... Ну, прям чувствовалась, в какую сторону она пойдет, в принципе, сразу, как только мы туда зашли. И мы сегодня поговорим о джиештхе. Это тоже определенная победа. Джиештха в переводе санскрита переводится как старшее, старшинство, лидерство. И вообще вот эта энергия победы, она потихонечку в цикле, мы же идем каждый день в новый такой шаг, она будет увеличиваться, она будет расширяться. И этот лид мотив победы, он все дальше, дальше, дальше будет во всем цикле до конца до овна Это очень интересно понимать, и нужно понимать это глубже, что именно вы хотите победить, кого хотите победить. Да, ну сегодня у нас вообще миротворческая энергия. Сегодня надо, по идее, со всеми мириться, но э, завтра джешка это очень острая накшатра, считается. Запоминайте ее, она непростая. Ну, смотрите, еще такой момент. Все, что непростое в астрологии, это все содержит в себе колоссальное количество энергии. И вот это нужно понять. Это нужно понять в целом. Это нужно понять относительно вашего гороскопа, потому что у вас эта точка тоже... Так или иначе проявляется, даже если планет нет, у меня, кстати, джерст проявлено, но даже если у вас нет планет, вы раз в месяц все равно проходите, да, вот тренировка шахте каждый месяц у нас идет, вот, и намек пространства на то, как бы это реализовывать, и кто это знает, конечно, они, они быстрее это реализуют, и это более, в итоге со стороны кажется, что более мощный человек, на самом деле, у него просто больше знаний. И там уже зависит от баланса. Если есть у человека баланс, он это направит на ресурс, на созидание. <клёх> Если он не знает, что такое баланс, он, конечно, это может все направить на разрушение. Также, в принципе, успешно. шахте это накшатры, Записывайте над этим. Мы размышляем. шахте это уникальная сила. Если мы говорим о прогнозе, это сила дня, сила точки пространства, которую вы можете реализовывать, даже если у вас нет планет в этом. И записывайте. Способность завоевывать, приобретать успех в сражениях, способность быть старшим, старше вести за собой старшинство. Это самый главный лейтмотив. Кто старший, тот должен иметь огромное количество сил ä, <coughs>, принять все, что делают младшие. Да, это большой, такой высокий уровень сознания достаточно. Об этом нужно говорить часами. Это все уже на обучении. И еще важно сказать, что джештка — это ганданта Накшатр, то есть она себе содержит ганданту. И вот э, мы уже говорили о ганданте, я сейчас не повторяюсь. Надеюсь, вы все посмотрели мой открытый урок про ганданту. Это переход. То есть еще раз, у нас э, 27 точек э, Накшатр, да, 27 состояний состоянии Луны что отражается в 27 пучках нейронных связей в нашем продолговатом мозге, который отражен, конечно, да, его хобот. И у нас, мы представляем все накшатры в виде треугольника. 9 накшатр, поворот, 9 накшатр, поворот, 9 накшатр. И вот эти поворотики они содержат ганданту. Это ключевые моменты. Не останавливаясь, что такое ганданта. об этом говорила в прошлую ганданту, да, ищите эфиры, когда мы говорили об ошлеше, там два урока даже было, и там я рассказывала про ганданту, смотрите мой открытый урок тоже об этом, и по нарастающей у нас идет сила этой ганданты. Я там в том уроке говорила, что ганданта это как атомная энергия, мы можем ею огромное количество пользы для большого количества людей и пространства направить и также разрушить. И эта сила растет. Вот в ашлеше Ганданте, Ашлеша Макха, да, из рака во льва, один этап силы, здесь уже другой, по нарастающей. То есть если у вас есть Ганданта Джьештха, вы должны просто великие свершения делать в этой жизни, в этом, <клево> воплощении. Вот Ганданта начнется, сама Джьештха начнется 11 июля в 5 часов утра по Москве, а гандант начнется с вечера, с 21 часа по Москве. Мо... Хорошо, что он на ночь, но ну, опять же разные часовые пояса, но тем не менее, накрывать может всех и очень сильно. Опять же, вот эта точка а, пространства в месяце, когда луна в падении, особенно в джештхе, в условном падении, конечно же. <кхем> а, вот будьте внимательны, будьте аккуратны. Всем хочется быть старшими, всем хочется вот это вот я сказал, я сказала, я так решил, то есть вот это вот старшинство могут быть очень такие войны друг с другом, так сказать, по кто прав, кто не прав, никто не хочет уступать, это вот джиештха. И все это завершится только 12 июля в 8 часов утра. Вот. Будьте осознаны, там мула перейдет, ну, вот я просто вам говорю, вот начало, грубо говоря, с вечера 11 июля с 9 часов по Москве вечера и завершается 12 июля в 8 часов утра. Именно ганданта завершится, будьте осознаны, спокойны, там еще наложится лунный день, Накшатра сложная. так что аккуратно во вторник 12 июля, ладно. Шахте мы записали, да, то есть не можете вести за собой, а надо. Берите эту шахту из пространства, думайте, анализируйте, размышляйте. как вам, вам всем пространство подсказывает, на самом деле, как вам быть, конкретно вам. Но ну, если вы астролог, а я призываю всех быть астрологами, а быть астрологом — это знать природное устройство своего сознания, сакральной математики. На самом деле это все очень логично, я очень люблю логичный подход. И мне, меня этим джетишей когда-то начал очень сильно привлекать, хотя джетиш бывает очень разный. И мы говорили о том, что у нас основополагающая энергия гармонизации любой точки пространства, когда мы говорим о Накшатре, это Девата. Девата — главный рычаг управления, гармонизация. И вот что интересно, в джерстхе Девата Индра, о котором мы говорили позавчера, вот. Когда мы говорили о Накшатре Вишаххах, как раз э, связанной с победом, с победой, Индра две Накшатры курируют: э, Вишакху и Жешку. И мы говорили, что это король богов, э, бог света, молнии, дождя. Индра-санскрит переводится как «небесные капли». Подумайте об этом, что за капли. Это может и это как и ардра, в принципе, связь с, со слезой, с каплей. Это может давать плодородие, а с другой стороны, это может отражать слезы там, и так далее. Да? Вот, размышляйте над санскритом, нужно размышлять. Очень много значения. Вот, разъединил небо и землю, опьянен сомой, различные, вот не буду повторять, вот перекосы, огромное количество энергии, человека человек, что в вишахе, что в, в джиештхе, может, конечно, очень сильно разрушать и самого себя, и других людей, то есть все зависит от идеологии, во что верит человек, какие у него принципы, морали, нравственность, там, и так далее, вот, ну, конечно, в вишахе это весы скорпион, там индра, можно сказать, больше плюсов, в плюс может развиться, на самом деле, Деле. А вот джешки нужно очень постараться, чтобы эта энергия, которую мы назовем Индра, развернулась в плюс. Но ну, это возможно. Конечно же, возможно. Вот Направляйте все в работу. Вот тоже такая фишка общая гармонизация любой сложной точки. Это направить в работу, направить на какое-то действие. Не в личное а в Это тоже одна из самых таких простых, понятных гармонизаций относительно любых параметров, будь то сложные условное положение Марса, Сатурна, Кету там, и так далее. Вот. И еще хотела сказать, что сегодня же у нас Ануратха, и сегодня я задумалась о том, у меня Кету в Ануратхе, и это связь с миротворческой энергией определенной. И я даже ощутила, что это сверхспособность определенная идти к миру, идти, эм, что, что, ну как бы, несмотря на все, нюансы, которые есть в нашем эго, вот то, что у вас в кету, там у вас суперталанты, напишите, вот, кстати, вот прям вопрос, напишите в комментариях, а где у вас кету и какое-то одно что-то, что вы считаете своим суперталантом, конечно, вы можете этого и не знать, и не развивать, и не понимать, если вы не астролог, для этого и нужно изучать астрологию, чтобы знать, где ваша сила самая большая, а если вы еще не отдали долги по кету, не буду останавливаться, да, что это такое, как это отдавать, вы, конечно, можете и не понять, где у вас супер талант. я вот понимаю, что у меня супер суперспособность я бы так сказала да? идти к миру да? то есть не у всех это получается это редчайшая способность у кого кстати кету напишите проявляется ли у вас это также может и не проявляться у всех все очень индивидуально миллионы людей с кету и у всех конечно будет все по-разному и помните настроение всегда только в ваших руках я это как мантру говорю, говорю всегда своей доченьке когда она там расстраивается каким-то мелочам сделайте это девизом дня, особенно когда луна в падении. Настроение всегда в моих руках. Настроение, кстати, это луна. Почему мы говорим о луне постоянно? Потому что это наш ежедневный ресурс, это наше э, состояние ежечасное, ежедневное, которое в целом мы и анализируем, и это наш ресурс. Поэтому настроение в третий раз всегда в ваших руках. Пропишите это тоже в комментариях, напишите себе где-нибудь большими буквами и не складывайте ответственность за ваше настроение на что-либо другое. Это... Немножко инфантильно, да, если вы взрослый человек, вы, в принципе, рано или поздно в жизни придете к выводу, что настроение всегда в ваших руках, не позволяете управлять чему-то со стороны вашим настроением, вашим ежедневным, ежечасным ресурсом. А если вы будете изучать астрологию, у вас получится это легче, намного легче. Вы будете быстрее проходить сложные моменты. Все, на сегодня все, жду ваши комментарии. Надеюсь, вам понравилось. Как вам информация, тоже пишите, пожалуйста, я же жду очень. И встретимся завтра, продолжим. Всех обнимаю, хорошего дня и приятной ануратхи сегодня, а завтра джерстки. Все, всем пока!